Здравствуйте, меня зовут Евгений, и в этом видео я покажу такую интересную функцию OWIRT, как hosted Engine. Немножко предыстории испокон веков в OWIRTE. Для управления запуском виртуальных машин и прочими функциями есть отдельный Linux сервер, который называется Engine и который до версии 3.3 должен был находиться вне инфраструктуры Оверт. То есть это должен был быть отдельный физический либо виртуальный сервер, который управлял уже гипервизорами. Это немножко не оптимально, поэтому в версии 3.3 была введена возможность установить виртуальную машину -Virt, э, с Оверт прямо внутри гипервизора, который будет управляться этим энджином. То есть такая проблема курицы и яйца, то есть что, э, каким образом это должно работать. И сейчас я пытаюсь показать. Uh, как это сделать. И мы в первую очередь, конечно, открываем гид на официальном сайте. И смотрим, что нам здесь для этого нужно. То есть, uh, в принципе, два гипервизора, NFS Storage и репозиторий Uber. Uh, в данном случае я попробую установить все прямо на одну машину, то есть на будет один гипервизор и на нем же будет и NFS, NFS uh, Storage расположен прямо на нем. Ну то есть первым делом давайте посмотрим на мой гипервизор. Я на него зайду. И что нам нужно, что у него было? У него была память, как минимум, 4 гигабайта, а лучше больше. Да, то есть я здесь поставил 6 гигабайт оперативной памяти. Дальше. Нужно более чем 20 гигабайт свободного места, а лучше больше, чем 30. Так, у нас есть... 35 гигабайт, это должно хватить. И, чтобы у нас была виртуализация, то есть, когда их гипервизор, то есть, флаг vmx. Так, ну вот видим, что у нас два раза, значит два процессора и vmx флаг присутствует, то есть, виртуальные машины могут быть запущены. Дальше, нам нужно поставить репозиторию вверх то есть как это сделать довольно таки быстро просто гуглим ovetrepo я обычно делаю так захожу на первой же ссылке и здесь есть ссылка на vetrelease. правда в нем значится Fedora поэтому я просто открою эту папочку посмотрим что там есть и скачаем оттуда релиз файл ну и вот он собственно копируем адрес и делаем так я local install и прямо в URL и сразу нам нужно будет epil поэтому epil тоже отсюда же пациент точно так же epil release по первой же ссылке давайте EPL ну вот он прямо будет как индекс директории ну вот. и сюда эти две урелки копируем Теперь он сам скачает. Вот он и скачал, и сейчас он нам установит э, данные репо файлы э, Тем временем, нам нужно будет еще подготовить NFS-Storage, а также, так как э, э, вертик устанавливается с какого-то ISO-файла, нам нужно будет этот ISO-файл установщика скачать на этот гипервизор так здесь мы соглашаемся вот он нам установил новые репозитории и я просто хочу скачать с сайта МД, просто нет uh, install диск uh, с центра uh, 6.5 с него мы будем устанавливать это я прискочу прямо в темпе. Ну, давайте я, сначала мы поставим пару программ то есть нам нужно поставить NFS NFS, да? так мы будем ставить NFS це я поставлю для себя и установим соответственно а еще давайте еще нам нужно поставить скрин так как нам будет удобнее, если вдруг будет прерываться связь, так как при установке OvertEngine он переконфигурирует, переконфигурирует интерфейсы, то есть инсталлятор можно запускать изнутри Gnu Screen, чтобы процесс установки не оборвался при перенастройке интерфейсов. Давайте я еще одну сессию открою. И потом здесь скачаем пока мы здесь скачаем э, рисочку есть у нас бигет а бигет у нас тоже нет но это минимальный смартфон так ставим скрин NFS и бигет потому что я ленивый не буду пользу имя выключить этот файлик Так. я думал с NFS у нас проблем не возникнет. в get пока скачается вот он пока скачивается то есть теперь что нам нужно, чтобы настроить NFS э, первым делом нам нужно включить пару сервисов для этого нам нужно настроить будет э, экспорт то есть как это делается например как в прошлых уроках мы делали bar экспорт несколько экспорт доменов мы просто создаем bar например bar экспорт то есть при пожелании это может быть на отдельном сервере и таким образом создать э, чтобы домен теперь че нам нужен чтобы был ВДСМ и группа КВМ это нужно для любого доменов у Вирта тоже мы создаем надо было, наверное, поставить нам сначала установщик потому что он не знает надо таких групп но мы настроим сначала Здесь просто тоже опять же бар lib exports с и разрешаем это сюда сохраняем. Теперь нам нужно давайте я просто останавливаю PTBLS. И нужно запустить RPC bind. Так, все-таки fs. Давайте поищем fs. И посмотрим. Я думаю нам хватит в принципе это все ставится по, по зависимостям вместе с обвертэнжином uh, то есть я сейчас ставлю это вручную просто потому что мы сначала это устанавливаем в принципе вот этой командой, которую мы сейчас выполним YAM install, она всё, все, весь NFS бы свой подтянула в любом случае но мы к этому готовимся заранее да, теперь rpc bind start и NFS все, запустился NFS, теперь мы в целом мы готовы к тому, чтобы поднимать здесь Hosted Engine теперь ставим Hosted Engine setup. это притянет сюда все зависимости и потом мы еще и Change On сделаем, который у нас не сработал ранее то есть это может занять некоторое время ну, сейчас мы видим сколько, вот видите сколько он зависимостей за собой сейчас потянет тем временем это дело у нас скачалось и вот оно валяется у нас в, прямо в темп. Так. Ну давайте посмотрим, что там. Происходит. Как видите, недавно вышел over 3.4. Здесь уже есть этот репозиторий, соответственно, все версии будут уже э, overt3.4. Что нам и надо. Вот, видите, аж 200 пакетов он хочет поставить. То есть мы сейчас поставим. И нужно будет подождать, пока он все это восстановит. И вот мы подождали, пока он поставил члене не 200 пакетов. Но это еще далеко даже не половина пути. То есть, грубо говоря, сейчас у нас установлен такой безголовый гипервизор, который нужно теперь подключить к менеджеру. То есть теперь нужно запустить команду hostit engine deploy. То есть в данном случае она создаст и запустит виртуальную машину на этом гипервизоре. Прямо. А давайте, кстати, проверим, про, если сработает наш change on. Вот это. Вот видите, теперь у него вот ошибки, то есть пользователь был создан на этой, на этой машине. Давайте теперь запустим наш hostit engine deploy. сейчас, давайте, он, он нас должен предупредить, что лучше бы мы в, мы в скрине запустить. давайте посмотрим, как, как скоро это произойдет вот, он теперь нам предлагает через скрин запустить, давайте так и сделаем uh, скрин например, так, скрин минус rd минус rd минус rd значит, что мы даже если существует такая сессия, мы к ней подконектимся сейчас. И ну, назовем ее И теперь мы здесь запускаем. Наш ой, Нашу программу. Теперь она говорит, да. Уже у на нас не ругается. И она вот запускает в виде SM. Uh, ну, в чем удобство скрина. Так, давайте мы быстренько настроим это все. Потом покажу. Так, NFS. И вот теперь нужно задать хост и путь к нему. Естественно, наш хост называется. Вот так. Если, мы, если вы сделали отдельный NFS сервис, соответственно, вы задавайте его хостные. И у меня это будет э, var lib Exports он проверил и проверяет название с этим соглашаемся соглашаемся теперь нужно указать интерфейс на котором будет устанавливаться то есть в данном случае у меня есть единственный физический интерфейс eth0 на него и установим это дело в данный момент есть проблема с тем чтобы установить это на bonding интерфейс либо на влан в данный момент это может выдать ошибку, но в следующих версиях это должно быть исправлено. И настроить Epitables. Нет. У нас все отключено. Не надо нам настраивать Epitables в данном случае. Так, Gateway. Сойдет. И теперь он спрашивает, откуда мы хотим загрузить нашу установщик нашей виртуальной машины. Да, мы говорим, что cd -ROMA. Теперь он нас спрашивает.. Э, модель процессора, у нас из выбора нету главное чтобы мы поставили vmx флаг, если у нас нет vmx флага соответственно нет поддержки виртуализации то здесь этот не, этот шаг не пройдет и вот теперь где мы хотим откуда мы хотим подмонтировать э, э, наш установщик, и мы соответственно есть slash tmp, то есть это локальный путь относительно гипервизора, то есть у нас в tmp гипервизор валяется эта iso -шка. Мы так и пишем TMP. Оп, вот так вот. Да. И сколько процессоров здесь, давайте согласимся на все. 4 гигабайта памяти он выдаст э, engine, То есть это много. Но это рекомендую минимум для продакшн. Он может запуститься на 2 гигабайтах. но ну давайте поставим все, как, как, как нам рекомендуется. И назовем название виртуальной машины будет да. Э, да, Здесь мы задаем пароль, который мы будем использовать для входа на Obert Engine. И FQDM. То есть это хост хостнейм engine, который должен быть доступен как с гипервизора так из э, менеджера. То есть здесь нам нужно, чтобы он был у нас прописан на наших DNS. -ах. Если этого нету, то соответственно работает нормально не будет, и он здесь будет ругаться. У меня, вот сейчас покажу, вот у меня допустим довольно-таки простой есть OpenVrt, на котором здесь names И вот я задам вот такой хост он on virt-e1, то есть engine 1lan вот это сейчас и впишу. Ему будет выдана вот такая пишка. Идея 1 Лан. Здесь мы ничего не меняем. Это какие-то mail Нам интересно. Все. И начинаем установку. Теперь он должен создать данную виртуальную машину, создать для нее виртуальный диск. и дать нам ВНЦ консоль в которой мы можем установить э, эту виртуалку дальше нам нужно будет просто она загрузится с этого на install диска оттуда будет просто установка системы после чего нужно будет установить в Engine, как будто бы это новая инсталляция то есть я не буду на этом застряться можно быть посмотреть просто первое видео и поставить строго по первому видео, то есть в данном случае ничего не будет отличаться процесс установки самого Все, Как видите, он сейчас создает старый домен, и все это создается прямо на, на стороне гипервизора. Итак, вот у нас выдался много текста, и э, что нам сейчас важно, это вот это дело. То есть, у нас на порту 5900 этого хоста э, сейчас запустилась виртуальная машина. Э, в данном случае я не буду заходить прямо с PSSH, я зайду прямо с этого клиента, да. Э, открою новую консольку и vnc-viewer h 11 И он спошет пароль. То есть, я не указываю порта, потому что это стандартный порт 5900, и пароль вот он здесь у нас предложен. И вот что мы имеем в данном случае. Мы имеем установщик, то есть наш, наш net install, который мы ему подключили. То есть в данном случае эта виртуальная машина работает на этом гипервизоре. То сейчас я пройдусь по установке, то есть я это все сделаю. Я, не, я, наверное, перемотаю просто, потому что это просто самая обычная самая обычная будет установка CentOS 6. Я еще поставлю ее в текстовом режиме, потому что, чтобы она влазила на экран просто. То есть, главное здесь что то есть, Здесь все шаги уже дальше расписаны, что можно сделать. И, в принципе, как только будет установлена машина, э, нужно будет нажать вот эту, выбрать единичку. Если на что-то не пошло не так, мы выбираем двоечку, и же она перезапустит машину, и снова ее запустит с... И сошки, которые мы ему подходили. Если 3, то, соответственно, все это отменится и все откатится до изначальных, до изначальных настроек. Ну вот, у нас пошла инсталляция. В данном случае. И я сейчас перемотаю до уже, до уже готовой установки. То есть нам нужно иметь после этого опять же, шесть 6.5 минимал внутри виртуальной машины. И с этого момента мы продолжим. Ну что, вот у нас установился этот минимальный центр Мы его перезагружаем. И сейчас я хочу обратить внимание на тот момент, что он установился, да, и он нам сказал, какой у него есть MAC-адрес. Который... Где он? Где-то здесь сейчас будет. А я сейчас пойду, и этот MAC-адрес, вот он, А9, посмотрю, он должен был появиться у меня здесь на окне я его, соответственно, вот он. Я его здесь пропишу и сохраню, чтобы он получил правильный хостнейм. А, то есть, как видите, он получил тоже из той же, то же самой сети, Себе IP-адрес. Вот он ушел на перезагрузку. И наш engine должен был это заметить. Давайте посмотрим, если у нас еще есть. То есть, нету. и после этого мы его запустим еще раз установим на нее в Engine и, и продолжим и вот он опять ее запустил и здесь можно загрузить с диска То есть наш центр есть, Это виртуальная машина, работающая Опять же на нашем Гипервизоре Вот, видите, она уже по Подхватила хостнейм через DHCP И на нее заходим В принципе, нам больше не нужно даже сюда ходить Мы можем прям по SSH на нее зайти SSH ROOT overt. E1. И вот мы, мы зашли на эту на эту виртуальную машину. То есть теперь нужно на, на ней опять же установить наши те два репозитория. А, сейчас покажу вам, как допустим, что удобно, что у нас здесь все запущено в скрине. То есть, чтобы в скрине уйти в бэкграунд, нужно нажать Ctrl-A и затем клавишу D. То есть, ctrl a одновременно, потом D1. И вот мы детачились. И сейчас мы можем просто найти наш стал здесь, нашу команду. Вот она. и мы эти же команды устанавливаем в нашей репозитории на нашем свежеустановленном engine. Затем нужно будет опять же установить engine. Это будет долгий процесс установки большого количества пакетов. То есть нужно опять же запастись терпением и выждать пока оно установится. Вот мы установили наши репозитории, и теперь продолжим согласно э, Согласно Tutorial, э, то есть э, официально Теперь нам нужно ям-инстал Теперь опять же нам нужно будет подождать, потому что Опять же, здесь нам устанавливается 100 пакетов нужно. И это довольно-таки жирные некоторые из них. То есть мы ждем теперь опять, пока установятся наш пакет Итак, наши 100 виртуальных машин выделились. Фу, 100 пакетов установили. Давайте теперь перейдем к самой установки. Тут все быстро, но все соглашаемся опять же. Все как в первом. то есть здесь опять же ничего особенного здесь нам нужно указать пароль engine такой же как мы указали в начале на, на нашем hosted engine это собственно пароль для веб-интерфейса соглашаемся просто здесь он нам тоже настраивает ISO domain уже внутри этой виртуалки и пошли устанавливать итак наш engine запустился и, в принципе теперь мы можем подтвердить этот процесс согласно мануалу то есть мы установили теперь, теперь нужно это на гипервизоре подветить теперь нам уже вернуться обратно в наш скрин то есть нам просто нужно дать скрин-рд hosted то есть то же самое название скрина и вот мы вернем сюда нажимаем enter О, все один general то есть теперь наша установка должна завершиться и мы тогда сможем наблюдать за Наши, нашим engine то есть в данном случае хост сам себя добавляет на engine и ждет пока engine это заметит теперь да он предлагает нам остановить виртуальную машину и он уже ее запустит, как хайбл и для этого рекомендуется иметь два гипервизора чтобы в случае падения одного из них машина запустилась на другом ну давайте мы ее заглушим теперь мы должны будем здесь увидеть как она останавливается вот. то есть когда это прервется в NCSS, значит машина заглушилась теперь она запустилась и наша машина должна была начинать начать загружаться да, то есть давайте теперь ровно её. то есть она пока не существует, но если мы начнем её надевать, я думаю она скоро рано опять запустится и так я немножечко перемотал вперед, потому что как оказалось ценой нескольких минут и нескольких перезагрузок э -э, Engine поднимался по причине каких-то проблем с ASI э -э, поэтому я его выключил на данном хосте ну как это делается, я думаю, все знают itc, конфиг. Ну, я думаю, что это пофиксит в ближайших релизах, поэтому это не я здесь просто поставил disable и перезагрузил хост. То есть, в принципе, не работало то, что один из сервисов не мог дать командный запуск виртуальной машины. Эти сервисы были Sdirt H agent. То есть просто не поднимался, этот агент. Uh, то есть у два. Брокер и агент. То есть, брокер проверяет статус вертайных машин, агент дает команды на запуск или остановку. И в принципе, проверять статусы можно через те самые email сервера, которые были настроены в начале. Ну, и я могу показать примерно, как оно выглядит вот мне было приходило этих писем. И вот примерно так в самом начале. То есть, машина загружается э, сам гипервизор. После этого через минут пять, в течение пяти минут, вот происходит такое достаточно очень changed state. То есть, да. После этого, ну, сейчас смотрите, 17.20 17, это было. 17.21, э, э, э, то есть engine start. То есть он запустил эту виртуальную машину через одну минуту. И потом 21.13 engine up. То есть машина за запустилась. И после вот этих вот постов приходят эти имейлы, e машина запускается, на нее можно опять же зайти. Вот он здесь существует. И давайте попробуем на нее зайти через браузер. Да. https e1.1. И здесь вот мы видим, да, аверп менеджер 2334. Когда мы в него заходим, выводим наш логин пароль. То, мы видим. то есть вот теперь мы видим в нашей системе, есть одна виртуальная машина по имени Хостит Engine. При этом, она вроде бы здесь есть, по-настоящему вроде бы на ней нету дисков. И, например, storage вроде бы тоже. Как бы нету этого storage на котором то есть у нас есть один неподключенный ISO domain, и OVIRT image это просто исочники для OpenStack. То есть она машина вроде бы есть, но вроде бы ее и нет. То есть, она установилась, но ее здесь видно, но мы не можем ничего с ней сделать, наверное. То есть, давайте, а, ну, это хосты, это сам гипервизор. Ну вот, попробуем виртуальную машину что-нибудь с ней сделать. Выключите наверное. например. И мы говорим, и мы получаем ответ, this frame is not managed by the engine. То есть, э, эта машина не является полноценной, то есть, мы ее здесь видим, но мы ее никак управлять не можем из веб-интерфейса. Также, чтобы добавить хосты, этому environment нужно идти по документации и вот по этому шагу additional notes, то есть нужно э, установить новую машину, запустить на ней опять же эти же два шага и указать то же самое на шару и тогда он спросит добавить ли этот хост к, к данному сетапу то есть э, и все команды с этой виртуалки выполняются через утилиту Hosted Engine, то есть через нее выполняются любые, любые задачи по остановке, за запуску данного, данной виртуалки прямо с SSH сессии. Также что я заметил, э, что, например, aux grep centos и вот, то есть это киев и в нем так и остался наш наш источник здесь подключен к нему то есть это я искал то есть, название источника есть э, э, дано цифровотом файл то есть я не знаю что произойдет когда этот файл я отсюда удалю Установщик. будет ли запускаться скорее всего он откажется запускаться то есть, вот, есть такой файл и этот avir э, hosted engine и Здесь, видимо, можно вот это устройство закомментировать, но это требует дополнительного изучения, то есть вот такая интересная функция, но пока что есть есть куда развиваться, то есть пока что у нас нет полноценного администрирования отсюда, то есть все-таки мы зависим, плюс есть Single Point failure, в которым является NFS Storage, то есть если NFS отваливается, то engine больше не поднимается. Ну, это в принципе очевидно с любыми другими виртуальными машинами. Тоже, если их storage недоступен, то конечно они не запустятся. Ну а также вот неполноценное не администрирование и непонятки с тем, что у нас остается подмонтированным установочный образ. То есть его нужно хранить всегда. Или что с ним делать, я э, попозже может выяснить, что это. То есть вот примерно так это работает. Так оно устанавливается. И так вот, то есть в данном случае у нас на одной физической машине, вот на этой, работает все. И NFS, и сам engine, и все, все, все. А теперь если мы создаем виртуальную машину. она нам сначала нужно еще один storage сделать, добавить. То есть, когда мы создаем виртуальную машину, мы также ее можем запускать на этом же гипервизоре, на котором работает сам сам Engine в виде другой виртуальной машины. И в данный момент это поддерживается только на NFS. NFS Storage доменах. То есть сюда можно другие доцентры добавлять, естественно, но.. Для хостит Engine нужен именно NFS. То есть, в принципе, все, что я хотел показать и рассказать. Спасибо большое за внимание. И до свидания.